На свою задницу купил виномеры. Вот этот виномер из Новосибирска. Видите, что получилось? А покупал ее вот в таком состоянии. Вот. И получилось еще. Я его упустил туда, посмотрел, сколько градусов, он остался там. И я начал снимать и объяснять. Вот. Было 6 градусов. Где-то минуты три снимал, и она опустилась на дно. Я думаю, в чем же дело? А вот потому, что туда в колбу вода попала, и вот эти зернинки, я не знаю, с чего сделались, они расплылись вот так вот, растворились, я не знаю, что. Я на солнце ложу, чтобы выпарить воду. Не, ни хрена. И даже там внутри были капельки воды. Как оно прошло сквозь стекло, не знаю. Это вот Новосибирск. Да? А вот взял другой виномер, так, этот Воронеж. Воронеж налил такой бокал. И вот смотрите, что получается. Еще не опускал. Видите, все не, не расплывчатое. Вот здесь вот он так она растворилась, да, эти зернинки. А здесь нет. Все только с магазина. Вот я беру его. Вот шкала вина от 0 до 12. Это пиво баварское 4,7. Вот. Значит, это тут вот должно быть 4,7 Показать И вот я ее не спеша опускаю, опускаю, опускаю. И все Собственно, дна достигла И дальше не опускается Но тут уже показывает Показывает ну, 9 градусов точно вот 9 градусов ниже дно Не, не дает опускаться Ну и все, она бы ниже опустилась У меня выше фужеров нету, А если бутылку опускать То там его не видно будет шкалы все. Что? Ну, можно выкидывать. Это никуда не годится. Должно быть 4,7. А ну там больше и нету. Может, можете сказать, что тут тоже 9. Не-не. Тут 4,7 пьешь, пьешь и голове что-то ничего не шумит. Никакого результата. А то так, бутылки 2-3 выпить, если вот а одну за одной. Та да да даст. Ну все. Вот на этом у меня все заканчивается Для чего я брал вот этот вино Я хотел сделать квас Вернее сделал квас Думаю, сколько же там градусов В принципе, неплохо вино делать свое Без магазина, без разных там окислителей Добавок разных Консервантов Ну, видите как, а чем я буду мерить Какой выход Я больше их не, может и буду делать Но виномеры брать это Этот 130, тот 80 рублей. Ну так выкинул, да и все. 20